Общий смысл торговой системы заключается в том, что пока мы находимся в сделке, мы ничего не зарабатываем, а как только выходим из нее, и неважно куда пойдет рынок, зарабатываем. В предыдущей части рынок улетел далеко вниз, и сама сделка, которая длится столько времени, под угрозой закрытия. Ссылка на предыдущей части будет вверху. В эту торговую сессию рынок снова обновляет свои минимумы. И еще вниз пунктов 500 и сделка будет закрыта, останутся плюсы от фантомных шартов и придется начинать все сначала, с двух контрактов. Проторговали локальный уровень, действуем согласно системе, входим на два контракта и ждем пока рынок даст область без убытка и стопа. После избавления от рисков тут же выставляем еще лимитки в надежде что цена вернется. Для полного понимания происходящего подписывайся, ставь лайк, переходи на канал и смотри данную сделку с самого начала. Здесь нестандартный подход к торговле будет интересно. Резко рынок возвращается на уровень, что является хорошим сигналом. Начинается рост, отросли на 500 пунктов, неужели отскочили, следим дальше. Следующая торговая сессия и график снова обновляет минимумы. Выбивает объем, но тут же залетает наверх. Образовывая шпильку и называем это ложное пробитие. Выдыхаем, но тяжко. Стена безоткатно растет, нервы шалят, вхожу по системе нетерпеливого жадного хомяка. Следующий день хомяка выбивает, нервы успокоились, Наблюдаем за рынком, принимаем решения согласно своей системе. Пару последних роликов были скучными и некоторые подписчики даже отписались. Но это реальная торговля и здесь нет красивых фокусов на истории. Рынок уже полмесяца находится в боковике и мы в нем дрейфуем. Поддержите меня, подпишитесь если еще не подписаны. Напишите комментарий, лайк, колокольчик. Для развития канала это важно. В очередной раз цена пошла наверх. По пути будем избавляться от рисков открытых сделок. Пока движемся наверх, хочу еще раз поблагодарить Олега А, который помог мне из моих дров под названием «Компьютер» сделать апгрейд. Это отличный подарок на Новый год. Спасибо! Все выше и выше избавляемся от оголенных заявок, неужели от тайка? И вот главная опасность, от которой я так хотел избавиться, это 9 контрактов, которые были открыты в процессе тестирования новых задумок. здесь же выходим из сделки всем объемом так как неплохо выросли сделка полностью без рисков впереди три новогодних выходных область выхода обозначим синим прямоугольником Подписывайся на канал, чтобы не пропустить как отработается фантомный шорт и где будет возврат в сделку и вообще чем все закончится. Также переходи в плейлист, здесь много живой торговли будет над чем поразмыслить.